Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и по превьюшке и по названию могли понять то, что сегодня будут спрашивать у ютуберов, как они относятся к предсессе 2, ну и приятного вам просмотра. И да, давайте начнем с того, то, что вопрос всем был всего один, как вы относитесь к игре предсессе 2 и что вы от нее ждете? Ну и давайте ответ, послушаем ответы наших любимых ютуберов. Предсессе 2, жесткая имбуля, а мы пытаясь вспомнить, что я говорил, но это будет очень сложно. Да. Короче, крутая игра, реально жестко присутствует. На самом деле, намного лучше, чем первая часть, очевидно, намного лучше. Э -э с его искусственным интеллектом, даже на альфах, вот, то, что там, то, что он умеет, то, что он там уже вслушивается, слышит то, что происходит рядом с ним, это очень сильно. И неизвестно еще, что будет на бетте, а там еще и релиз под... Но первое, единственное, что мне не нравится сейчас, нет, не единственное. Две вещи мне очень сильно нравятся. Первое. Это книги обосранные, обосранные, Зачем они вообще родились, я не понимаю вот этот свет. сюжетом даунским. Mm -hmm. Где ворон это какой-то дебильный демон, который может превращаться что? в МВ. Вот. Хорошо, что я не читал книги. я, я тоже не Я одну прочитать не могу. Она я у меня только прочитал две книжки. Всё. Я хочу... А, ладно, не буду плить. идею для следующего видеоролика своего. Козёл какой, а, Козёл, Я как всего, волос... я... прости. Вот. Э... Ворон может превращаться в Simple Dimple и ходить. Жестко. Да, спрашивается, что за бред. Вот он познакомился с Simple Dimple и стал Simple Dimple. Ладно, какой бы ты хотел видеть вторую часть игры «Привет, сосёт». А я не сказал вторую причину вообще. А, прости, прости, Будет ответа на этот же вопрос. Мне не нравится этот тупорылый, уродский стиль, э, просто почастую взятый из Hello Engineer. Это просто какой-то кошмар, я не знаю, это деревья Просто ужас, вот реально. Вот, ну не знаю, вот, вот как я Если говорить про соседа, тебе какой стиль больше нравился, и который сейчас будет во второй части, я не Мне говорю, нравился был... стиль, который был на момент E3 трейлера, я это говорю каждое свое видео, блин. Который выходит в полгода. <смех> Ладно. Каждое, свое видео, я, каждое свое видео после того, как вышли вот в эти скриншоты с новым стилем, я каждое видео говорю про то, что стиль говна и что на E3 было лучше намного, потому что это факт, даже я смотрю на американский канал, вот, например, на сервер американский, где обсуждают соседа, каждый, каждый первый говорит про то, что старые деревья были намного лучше. Ну и ответ IB в целом объединяет большинство мнений, связанных с игрой PSC 2. Но все же мы давайте спросим еще пару пары-тройки человек, что же они думают о данной игре. Первое, что я жду от Луны Бродва, это ответы на вопросы, которые нам оставили книги и первая часть игры. Которая получилась неканонично после написания книг. Второе, что я жду так это интересный геймплей, связанный с нейросейкой соседа. Если они действительно сделают то, как они обещают, это будет потрясающе, и игра будет интересной. Если все будет хорошо ложиться, тоже ну, как бы замечательно. Чего я не хочу, чтобы они делали, так это смена направления, концепты и так далее, потому что это только испортит игру. Ну как с первой частью альфа нам там альфа стиль вот этот вот реалистичный, а потом хоба резко там концепт с направлением меняются, ну это такое себе уже. Ну что я могу сказать, ответ Джоку достаточно интересный и раскрытый, но у нас есть еще пару тройка человек, которые не высказались. Ну, для начала я хотела бы сказать то, что я очень надеюсь, то, что она хайпанет так же, как хайпанул в FNAF Security Bridge. И все снова вспомнят о uh, Hello Neighbor, uh, о франшизе самой. Uh, вот прям надежды у меня на это большие, прям вообще. Uh, какой я вижу игру? Я вижу ее как GTA 5. Как бы это странно не звучало. Но там тоже будет открытый мир. И тоже будут всякие персонаж, NPC. Uh, еще на что я надеюсь, то, что там будут NPC, кроме основных персонажей, то, что, то есть там показали там пекаря, мэра и так далее. Uh, я надеюсь, то, что это будут основные персонажи, но еще там будут NPC, с которыми мы не сможем взаимодействовать, но они все равно там будут типа гулять, там будут, жрать будут, я не знаю, что еще они будут там делать, но они что-то будут делать. Uh, что еще? Я очень надеюсь, что они вернут э, стиль, как в Е3 трейлере. Потому что он мне безумно нравится, и он очень красивый. Ну, а, еще чего я хочу? Ну, наверное, то, что мы там, ну, сможем питаться. Ну, там же показывали нам, как бы это странно не звучало, но там показывали нам в Альфе полтора и в вот этот чай. Я надеюсь, что мы сможем его пить, и что-то нам за это будет. Или просто там круассаны жрать, жрать у пекаря. Почему бы и нет? Пончики. Там будет два кафе. Одна, а где бы? А, боже. Там будет два кафе. Один, где будет пекарь, а второй, где полицейские будут покупать пончики. Там уже показывали в блоге то, что это совершенно другое здание. Ну и давайте перейдем уже к следующему человеку. Качественный все два. Ну, вообще, хочу, чтобы, конечно, появилась, появилась метеостанция в КН-2. Она все-таки очень крутая. Крутое здание, что ли. Без него, конечно... Но я хочу, чтобы там, чтобы в Хеллоу Нейбор 2 было тревоги с Хеллоу Гэст. Все-таки замечательная игра. Ну и всем спасибо большое за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Воль. Всем хорошего настроения. А, кстати, свое мнение по поводу игры по 2 можете написать в комментариях. Буду рад почитать. Приятного вечерочка.